добрый день меня зовут зайцев алексей что интереснее развивать финансовую или прикрытую пирамиду а, или надежную млм компанию? ну понятно что каждому свое но сегодня я хотел бы немножко разобрать а, тонкости их отличия смотрите и а, в пирамидах и в млм компаниях можно зарабатывать деньги и там и там это Реально, и это, в принципе, только навыки. А, давайте мы просто разберемся в том, какая рентабельность у той или иной деятельности. Финансовые пирамиды и прикрытые пирамиды, как правило, существует определенное время. Это время от года до трех, чаще всего. Поэтому, если мы говорим о компаниях, которые кичатся тем, что они новые, то в новую компанию, которой год на рынке, уже приходить поздновато. Если я на 2 года на рынке, то, наверное, она уже совсем не новая. Если она 3 года на рынке, то, ребята, в новую такую компанию не надо вступать, надо от нее наоборот бежать. Давайте мы разберем, если вы развиваете финансовую пирамиду, какие результаты будут на выходе. Смотрите, вы вступили в финансовую пирамиду. Это новая, быстро развивающаяся компания. Все в порядке, там, все обещание гора и так далее. Вы вкладываете капиталы. То есть для того, чтобы войти в финансовую пирамиду, как правило, требуется а, в среднем от 300 долларов. А, ну, большинство компаний ограничивается суммой примерно в 3000 долларов. То есть большинство людей может, может войти в финансовую пирамиду вот с этой суммой. То есть человек вступает а, в какой-нибудь бинарчик или тренарчик, в котором он своим вступлением дал доход спонсорам, и потом он осваивает определенные навыки для того, чтобы пригласить других людей, которые помогут ему отбить вложенную сумму. Так вот, какие навыки появляются у человека? Первое, это приводить людей, заводить их в компанию и мотивировать их на то, чтобы они вступили на эту же сумму. И на то, чтобы они начали заниматься этим бизнесом срочно, здесь и сейчас, потому что завтра поздно. Так вот, это основные навыки, которые э, развиваются в финансовых пирамидах и тому подобных компаниях. Основная задача э, – отбить деньги на первоначальном этапе у новичка. Он сначала деньги отбивает, потом он начинает деньги зарабатывать. Через какое-то время компания закрывается, и он все потерял. На этом этапе, как правило, начинается этап повторный, и человек приходит в другую компанию для того, чтобы потом деньги туда вложить, где-то заняв, потом отбить, потом заработать, а потом потерять. И я знаю людей, которые десятилетиями развивают прикрытые пирамиды, и, как правило, у них все время новая компания, и они чаще всего находятся на каком-то этапе и хвастаются тем, что они вот заработали когда-то. А если мы возьмем вот доход как бы вот в отрезке времени, то это где-то вот так выглядит. Ну, если не считать заемов, да, средств. То есть, если мы возьмем средний доход пирамидчиков, то он на самом деле не очень-то и большой. То есть, люди, которые зарабатывают вот на этом этапе там 20-30-50 тысяч долларов, очень часто вот здесь зарабатывают 500, а длительное время зарабатывают 0. Очень сложно просчитать реально заработанные средства. Самое интересное то, что если это лидеры сетевой компании, то большинство людей находятся вот на этом этапе. Они, они вообще ничего не зарабатывают большую часть времени, бегая за своими наставниками. То есть тут очень интересный момент в том, что а, когда человек зарабатывает деньги, все большее количество людей вот здесь находится на этапе вложений. Они вложились и они мечтают деньги отбить. Поэтому, по сути, его навык приводить и мотивировать людей на то, чтобы те залезали в долги. Это навыки финансовых пирамид и тому подобных компаний. Очень часто в этих а, сетевых компаниях есть такое, а, такой элемент, как а, реинвестиция. Это когда ты можешь вложить, а, допустим, там 500 или 1000 долларов со, либо со своего дохода, либо дополнительно еще, для того, чтобы получить какой-нибудь уровень или а, получить какую-нибудь акцию. И, и очень часто людей, а, которые зарабатывают, допустим, в 1000 долларов, Раскручивают на то чтобы они половину денег отдавали э, вот в реинвестиции и часто люди даже и не понимают сколько они зарабатывают в таких сетевых компаниях потому что почти все деньги они туда куда-то перевкладываются и люди в итоге в круговертие пару лет покрутились все деньги там оставили всех знакомых там оставили в другую компанию их сложно повести и они начинают вновь идти за своими спонсорами так вот здесь очень интересный э, момент в том что деньги можно вложить. Другой вопрос в том, что будет ли это лидер сетевой компании. Если вы покупаете себе какой-нибудь уровень и какую-нибудь акцию, не думайте, что эта акция принесет вам прибыль, и этот уровень принесет вам прибыль. Потому что прибыль вам принесет наличие лидеров и товарооборота в организации. А лидеров вот так вот просто за деньги не купишь. То есть фокусов не бывает. Тем более, когда просто пришел в компанию, туда вложил, почему тогда банки этим не занимаются? если мы говорим о млм компаниях надежных надежные как правило компании они предлагают более очевидные вещи более простые продукты которыми люди уже пользуются какие инвестиции нам нужны для того чтобы оценить товар ну, в разных компаниях разные есть компании в которых можно начать сумму суммы там 30 долларов есть компании в которых ну, может быть даже вас промотивирует вложите 500 Ну, чаще всего от 30 до 100 долларов вы вкладываете в то чтобы попробовать себе продукцию для себя вы ее оцениваете изучаете продукт начинаете им пользоваться дома понимаете чем этот продукт лучше чем продукт в магазинах и вы начинаете осваивать навыки какие навыки нужны в стем маркетинге а их к сожалению побольше чем вот здесь навыки это приглашать людей также приглашать угу. второй навык это оценивать готовность то есть есть люди которые не готовны, не готовы к то есть, есть люди которые не готовы к тому чтобы стать партнерами компании они хотят стать потребителями то есть нужно научиться общаться с людьми следующий навык это нужно приучить себя стать стопроцентным пользователями продукта. А следующий навык – это навык быть регулярным и много лет делать одни и те же действия. То есть это, по сути, те же самые звонки, те же самые встречи, просто они проводятся абсолютно по-разному. То есть на этих встречах человека мотивируют, на него давят, его вдохновляют. На этих встречах человеку дают информацию и помогают ему в ней разобраться. И помогают отсеять потребителей отдельно от партнеров. Так вот, есть еще ряд навыков – это проводить презентацию. То есть, это, это много, много навыков, которые похожи в сетевом маркетинге, но основной навык – это приглашать людей и давать им информацию качественно. Давать информацию. Так вот, если вы осваиваете вот эти навыки и эти навыки, они ну, просто чуть-чуть отличаются по своему поведению. Вы в итоге ставите себе задачу к чему-то прийти. Вы выходите на чек. То есть здесь у вас задача отбить деньги, здесь ваша задача выйти на чек. Сначала 100 долларов, потом вы выходите на чек 500 долларов. Потом вы выходите на чек 1000 долларов. Потом вы выходите на чек 5000 долларов. Это, конечно, происходит не за один день. Потом вы выходите на чек там, 10 тысяч долларов. Для многих это почему-то какая-то сокровенная сумма. Потом вы выходите на чек 50 тысяч долларов. Потом вы выходите на чек 100 тысяч долларов. Если у вас есть таковая задача. Многие люди останавливаются вот здесь. Есть люди, которые останавливаются здесь. Есть люди, которые вообще не останавливаются. Но этот доход в нормальной компании будет лидера, человека, который вот эту тему освоил, преследовать всю оставшуюся жизнь. Вопрос. В какой компании вам комфортнее находиться через пару лет? В какой компании вам будет комфортнее находиться через 5 лет? Вопрос, в какой компании вам будет комфортнее находиться через 10 лет? Про эту компанию уже все забудут. И деньги, которые вы там заработали, вы уже давно потратите. А это будет вас преследовать всю оставшуюся жизнь. Комфортно ли наслаждаться чеком, который вы однажды начали вот с такой инвестиции? Да, есть компании, которые работают не очень корректно. Они в сетевых компаниях умудряются мотивировать людей, а, закрывать уровни деньгами. Но, как правило, нормальные компании этим не занимаются. Этим занимаются корявые лидеры. Если мы говорим о задачах, то конечная цель – это пассивный доход. Когда мы а, ставим себе задачу выйти на такой доход, или вот на такой доход, или на тысячу долларов, мы просто на нее выходим, и этот доход нас преследует всю оставшуюся жизнь. Сравнивать этот вид бизнеса и этот вид бизнеса в полной мере нет никакого смысла. Потому что это разные виды деятельности. Это временный доход, очень похожий на, знаете, такую организованную преступность. Да, когда люди полетали по регионам, собрали там денег, потом поехали в другой регион, собрали там денег, потом в третий регион, собрали там денег, собрали людей на мероприятии, смотивировали, все деньги сдали, компанию закрыли, открыли новую. И вот это все круговерть постоянно а крутится. Этим людям самое главное в большой структуре мозги классно пудрить. Этим занимаются либо дураки, либо жулики. А если мы говорим о развитии нормальной сетевой компании, то наша задача просто выбрать хорошую компанию и постепенно выращивать свои обороты и доходы. Вот вам и КПД. Какой бизнес для вас рентабельнее? С вами был Зайцев Алексей.